Доброго здравия, уважаемые друзья. Мы немножечко задержались технически, тут вопросы настраивали. Денис, подскажи, пожалуйста, по чатам нашим раскидана ссылка на вебинар. По чатам нет, не раскидано. сейчас по чатам распространю. Ага, то я ну, не видел просто, поэтому обратил внимание. Все, благодарю. Уважаемые друзья, сегодня продолжается серия вебинаров по ликвидации кредитов э, сообщества людей, которые называются в интернете, в социальных сетях ⁇ Правовед Сибирь». И начну э, с одной интересной вещи. Прям с, я люблю реальные события, которые происходят в реальной жизни, а не придуманные какие-то вещи, которые аффилированы, там, изображены для пафоса, для пуха и так далее. Поэтому вот буквально за полтора часа до вебинара мне скинули аудиозапись. Сегодня человек ходил на суд. Сразу проговорюсь, данный человек имеет кредит на 1 миллион наличный. Брал он его в Росбанке, в город Красноярск. Человек никогда не был в судебных заседаниях, тем более никогда не э, балдался с банками. То есть это был первый и, можно сказать, э, по результатам последний процесс. Ну, насколько это мне известно, то есть может быть там был второй процесс, как бы не могу сейчас э, ну прям с точностью до судебного заседания утверждать, но просто насколько мне известна ситуация, что это первый единственный процесс был у людей. И по двум основаниям банку отказали а, в иске и вернули иск обратно. То есть суд а, встал на сторону а, ответчика. А, и этим делом занимается и занималась еще другими делами наш правовед Виктория Мамотова. Или Момотова, вот все время забываю у нее окончание на ее такую уникальную фамилию. Э, ну, подправят меня, когда будет смотреть вебинар, там напишет потом или позвонит, скажет. Э, ну, не суть. И я хотел бы, вот прямо из судебного заседания выходит человек и записывает эмоции, которые передает в записи Виктории благодарности по подготовке к этому процессу. То есть люди... Э, ознавательно готовились по материалам, по опыту всему, э, которые получили в сообществе «Правовед Сибирь» от многих людей в чатах по сопровождению и так далее и тому подобное, то есть на консультациях, на личных встречах там со мной, с другими людьми. И вот набравшись вот этого опыта, э, Люди приготовились судебную заседание, написали бумажки, думали, что будет развиваться вот так. Вот так события, подготовились к отводам, к судье, к запросам для судьи. Но все очень быстро решилось. И я вам сейчас вот э, по громкой связи, ну вернее не по громкой связи, а файл со звонком человека ставлю вам для прослушивания. Буквально там, ну, несколько минут. Минута 45. Вика, приветик. Только что вышла из суда. Там такая была очередь. Вообще просто жесть. Поэтому там еще утренние после обеда принимали очередь. Только что приняли. Скорость принятия была мгновенная. Не дали даже прочитать то, что я написала. Как бы начала там э и так далее. Они говорят, конкретно давайте вот это, вот это, я написала, я сказала конкретно, что я требую. Все, основания приложите, пожалуйста, к материалам дела. Все, они к материалам дела, то, что я написала и подготовила, приложили. У меня там два рассматривала дела апелляции, и еще жалобы. По одному и тому же делу, но два. И все. Короче, они.. Банку отказали. Все. И по первому, по второму делу банку отказано. Так что вот спасибо тебе большое. Я все написала, как ты сказала, прочитала, посмотрела, все распечатала. Уже, ну как бы все подготовилась, Письменно все написала себе. Я это прям все знаю, что читать, что, что говорить. Но я сказала то, что. Конкретно, как бы все полностью не, не зачитывала. Чтобы они время прогоняют быстро, быстро-быстро, потому что они уже опаздывают, у них еще люди. Короче, вот такие дела. Ну, все. Суд вынес решение положительно банку отказать. Так что тебе большое спасибо. Вот такие слова благодарности. Регулярно, каждый день поступают на сайт «Правовед Сибирь», в личку пишут, пишут тем правоведам, которые занимаются сопровождением людей, поддержкой, помощью людям. И, как вы услышали, то есть это была апелляция, краевой суд. Первое решение было в пользу банка, и апелляционная инстанция отменила решение вынесло а, новое решение отказать банку в исковых требованиях. То есть все это стопроцентная победа. А, результаты будут тоже опубликованы в ближайшее время у нас на сайте в разделе «Выигранные дела». Поэтому всех, кто сомневается в том, что можно выиграть а, с банками, и не платить кредиты, то, что кредит это мошенническая схема. То вы просто заходите на сайт Правовец Сибирь в раздел Выигранные дела и находите а, похожую ситуацию, которая у вас. Берете это решение, смотрите, какие, на какие точки нужно давить на слабые места, чтобы победить банк. Ну а теперь перейдем к официальной части. Мы сегодня презентуем. А, вторые слайды, то есть э, три дня назад мы проводили вебинар, у нас были одни слайды. Теперь еще одна группа людей-правоведов подготовила и пригласила меня на провести вебинар и подготовили свои слайды. Э, и сейчас я вам их продемонстрирую. Эти слайды тоже можно будет для проведения каждому из вас своих личных вебинаров э, правовых э, обратиться кон, в контакты под видео, то есть под видео есть вся информация, которая вам нужна сегодня, в течение вебинара, и после вебинара, и в будущем. То есть под вот этим видео, которое сейчас вещается, есть вся информация. То есть кому обратиться за покупкой документов, кому обратиться за э, слайдами по вебинару, чтобы самому тоже проводить вебинар на этих слайдах обратиться по акции, которую мы сегодня проведем, еще одну акцию по стоимости пакетов документов и так далее, и тому подобное. Сейчас я отключу телефон, потому что провожу, ну, отвлекает. Так, делаю демонстрацию экрана, рабочий стол. Предоставить доступ. Так, и PowerPoint. Сегодня вебинар будет ну, покороче, более емкий, потому что информацию очень много в интернете. Вы можете все посмотреть, перепроверить. Просто мы сегодня покажем вам алгоритм, путь решения ваших задач э, в области права с кредитами. Сообщество «Правовед Сибирь». Как законно избавиться от любого кредита? Правая группа «Правовед Сибирь» Вебинар 10 октября 2017 года Это сегодня Как избавить, законно избавиться от любого кредита? Первое в России правовое сообщество которое законно обнуляет любые банковские задолженности мы решаем любые кредитные проблемы с банками, судами и судебными приставами, обнуляем кредиты, возвращаем уплаченные деньги, помогаем получить компенсацию. Два года успешной работы с 2015 года, с осени 2015 года, и уже больше двух лет помогаем людям освободиться от кредитов, задолженностей и платежей банкам. 5694 довольных клиента, эта информация взята с сайта, на сайте она обновлялась последний раз в начале этого года, то есть уже более 10 тысяч довольных клиентов, которые получили результаты. То есть эти люди уже не платят ежемесячные взносы, не судятся с банками, не получают телефонные звонки от коллекторов. И каждый день таких людей все больше. 350% компенсации от суммы взятого кредита в среднем получают наши клиенты от банков, заключивших с ними незаконные кредитные договора. <coughs> компенсации, что вкладывается в это слово? То есть происходит возврат страховок за то, что инс все инстанции, там, следственные органы, банки, там, любые другие учреждения, в которые обращаемся в порядке надзора, если они нарушают права потребителя, они нарушают, не выполняют закон, то подаются иски, в которые мы вкладываем расходы ваши на правовые издержки, ваши временные расходы, то, что вам приходится отпрашиваться с работы, там, и уходить от своего бизнеса и, соответственно, ну, вы не, не упущенная выгода у вас получается. То есть эти тоже расходы возвращаются через посредством предъявления через суд. То есть любые э, за, нарушения законов должностными лицами наказываются монетой, то есть наказываются материально. И тогда только тогда они через деньги начинают понимать, что нужно соблюдать закон. Этому всему вы научитесь в сообществе «Правовед Сибирь», став ее участником. Дальше. Первое в России правовое сообщество, которое законно обнуляет любые банковские задолженности. «Правовед Сибирь». Сегодня вы узнаете. Вы получите подробное описание каждого действия, как законно обнулить ваш кредит. Узнаете список законов, на которые необходимо опираться при избавлении от задолженности. Сможете задать вопросы по вашей конкретной ситуации и получить ответ от практикующего правоведа с опытом более 10 лет. Поймете, как нужно общаться с представителями правоохранительных и судебных органов и почему вы имеете на это законное право. Получите бонус в виде пакета самых часто используемых документов, чтобы начать процедуру избавления от кредита самостоятельно. Получите бонус в виде скидки на пакет консультаций Группы Правовед Сибирь чтобы избавиться от кредита с нашей помощью. То есть все вот эти бонусы каждый из вас получит, тот, кто досмотрит этот вебинар до конца, и мы об этом всем расскажем, покажем и ну, заявим, так сказать. Для кого этот семинар? У вас есть ипотека, и вы хотите избавиться от нее, оставив себе недвижимость. У вас есть кредитный автомобиль, и вы хотите перестать платить взносы, оставив себе автомобиль. У вас есть задолженность по кредитной карте или кредитный договор на кредит наличными. И больше нет сил вносить э, грабительские платежи, платить штрафы, пение и проценты. То есть если вы относитесь к любой из этой категории, то этот вебинар именно для вас. Какой результат вы можете получить, применив нашу систему, наши знания и наш опыт? Ваши долги закрываются. Вы возвращаете себе все заплаченные банку деньги. Вы получаете до 50% от вознаграждения, которое банк заработал на вашем кредите. Ну, Это и есть компенсации различного рода. Почему обнуление кредита законно? Выдавая кредиты, банки мошенничают. Они нарушают законы Международные, Кодексы Российской Федерации и Законодательства Советского Союза. Весь механизм кредитования построен на обмане. Если бы люди знали законы, они бы не попадались в кредитную ловушку. Банки обманывают вас и при этом зарабатывают за счет вас Ваших, э, за счет вас и ваших денег миллионы. Вы имеете полное право не платить им и потребовать компенсацию. Это штраф, который банк обязан заплатить вам. Их очень много там с штрафных санкций, что это даже тема отдельного вебинара. Почему обнуление кредита законно? Например, банк выдал вам кредит на 80 тысяч рублей а сам заработал на нем 600 тысяч рублей. А, каким образом он это сделал? Да, все просто. А, если вы почитаете закон о Центральном банке, то увидите, что Центральный банк выдает билеты Банка России, вот, которые вот здесь вот у девушки в руках. То есть это же билеты Банка России, то есть в Сбербанке нету своих денег, в ВТБ банке нету своих денег, в других банках нету своих собственных денег. Есть только билеты Банка России. А вы задумывались, где банк берет эти билеты? Конечно, некоторые из вас не задумывались. А, читаем закон о Центральном банке. Там написано, Центральный банк выдает свои билеты, вот эти вот купюры, только под залог кредитных договоров, физических или юридических лиц и существует ставка частичного резервирования то есть под залог вашего кредитного договора и каким образом это происходит вы подписали кредитный договор на 100 тысяч рублей все это кредитный договор в котором указан цифра 100 тысяч ваш банк передает Посредством электронной связи, отсканировав ваш кредитный договор, в Центральный банк этот, э, этот документ. И Центральный банк видит, что в ближайшее время к нему привезут кредитный договор, который вляжет в его активы. И он выдает под обеспечение под 5% ставка частичного резервирования. То есть 100 делим на 5, получаем в 20 раз больше. То есть 100 умножаем на 20, получаем 2 миллиона рублей на 100-тысячный кредитный договор. Ваш банк получает в Центральном банке деньги. Ну, как бы вы сразу можете на слух не поверить в эту информацию, но когда вы перепроверите ее, ну, вы поймете, что я аргументированно это все утверждаю. Прочитайте закон о Центральном банке. То есть он выдает в 20 раз больше денег чем предоставили ему кредитный договор, потому что, ну, под залог этого договора. С нашей помощью вы составляете законные претензии, заявления, ходатайства, по которым банк обязан выплатить вам компенсацию. Банк выплачивает вам, ну, примерно, да, тут просто указывается, там, около 300 тысяч рублей различных издержек можно потребовать, там, где-то больше, где-то меньше. В зависимости от того, сколько вы потратили времени, усилий э, и средств на то, чтобы себя защитить. И вам это должны компенсировать. И извиняется за неудобство. Извинения тоже приходят и в смс от банков, и на электронную почту, и письменно за то, что они где-то нарушили законы, вы им показали их место и в том, что они нарушили, и еще с них получили э, компенсацию. И приходит письмо. С извинениями, дальше, как действует, чтобы обнулить кредит? На самом деле, э, действий очень много, и они разнообразны. Все ситуации индивидуальные и уникальные. Поэтому мы сейчас вам представляем просто краткий алгоритм, который может быть и меньше по объему, и больше, и шире, и уходить и вправо, и влево. То есть, мы всего лишь сейчас предоставим вам алгоритм, схему, которую вы берете, начинаете пользоваться и потом ее дополняете или где-то урезаете. Шаг первый. Прежде чем общаться с любым юридическим лицом, с любой организацией, нужно запросить выписку EGRU и установить, чем занимается эта организация, существует ли она вообще. EGRU – это единый государственный реестр юридических лиц, то есть запрос в налоговую. Все это делается на сайте egrul.nalog.ru, можно сделать через сайт э, налоговый. Вы устанавливаете оппонента, кто имеет право действовать без доверенности, кто там руководитель и так далее, с кем вести диалог, чтобы он был конструктивным и законным. Только таким образом. Почему? Потому что когда вы обращаетесь... В тот офис банка или в организацию, которая находится рядом с вашим домом, как правило, это учреждение и люди в нем работающие, они неофициально устроены, они не имеют права действовать от имени этого юридического лица. И все документы, и ими подписаны, там, с, ведь с вами проведенные разговоры, они фиктивны. Действовать нужно именно. Работать и вести общение с человеком, который указан в выписке игру Потому что только он имеет право действовать без доверенности. Ну и читаем: да? Нарушения, которые совершают банки. Наруш... Как действовать, чтобы нулить кредит? Шаг 1. Запрос выписки игру И устанавливаем нарушение, которое совершают банки. Нарушение порядка постановки на учет в налоговом органе. Непредоставление налоговой декларации, то есть банки не сдают э, декларации, э, не регистрируются на той территории, на которой работают, и, соответственно, деньги проходят мимо э, вашего бюджета, вашего города. Миллиарды там, долларов проходят мимо. Нарушение правил учета доходов и расходов налогового агента, неуплата налога в результате применения нерыночных цен и так далее куча куча налоговых нарушений э, в отношении банков, которые вы возбуждаете, написав, устанавливаете факты и написанием заявления для проведения в проверку в правоохранительные органы, в налоговую, в ОБЭП, там, прокуратуру, в Роспотребнадзор и так далее. Второе, заявление в государственные органы. Заявление вот я говорю, в налоговую инспекцию, Министерство внутренних дел, ОБ, прокуратуру, Роспотребнадзор, Следственный комитет, прокуратура, администрация города. Заявление в банк. Заявление в банк с требованием предоставить заверенные копии кредитного договора, выписку по счетам, дебет, кредит, сальда, доверенности и так далее. Итого порядка там 21 наименования документов, которые банк должен предоставить вам как подтверждение факта его законной деятельности. На что банк не может этого предоставить? Потому что он полностью фиктивен, виртуален. Ну, не полностью, но на 80-90% в большинстве случаев. И то, что вы его воспринимаете за реальный, это всего лишь образ, который... Вот вы приходите в здание, да, вот есть здание, написано там вывеска, такой-то банк, все красиво, все горит, люди там ухоженные, там все наглаженные, там вкусно пахнущие и так далее. И это всего лишь спектакль. На самом деле ни у одного из этих людей нет полномочий, чтобы заниматься этой деятельностью. То есть, когда вы начнете это перепроверять, вы опять же убедитесь в том, что я вам говорю чистую правду. Я это проверял, и есть доказательства, которые вы тоже оставив заявку по контактам ниже получите все подтверждающие документы все факты которые я сегодня вам расскажу в качестве бонуса безвозмездно без безоплатно справки там всякие запросы и так далее все предоставим так, потом э, пишется претензия в банк, что должностные лица обязаны предоставить эту информацию. Ну, а, соответственно, должностные лица не предоставляют, потому что они ну, преступник не может признаться в том, что он преступник. Есть, от, следующим шагом после написания заявления идет э, претензионный характер на написание претензий. Э, если и на претензии нет реакции, у нас сохраняются чеки, э, штампики со входящими заявлениями, претензии. И мы это все подаем в суд э, за нарушение прав потребителя для взыскания там, от 50 до 100 тысяч выше э, расходов на, вот этот, на все предыдущие два пункта, которые мы провели. То есть потратили время, составили документы, там, отпрашивались с работы, ходили, ездили, тратили бензин и так далее и тому подобное. Но вас, там, вам ничего не ответили. То есть это происходит нарушение ваших прав. И вы имеете право запросить с нарушителя свои расходы. На этом этапе, если у вас небольшая сумма и нет ничего в залоге, скорее всего, банк от вас отвяжется и больше не захочет стягивать с вас кредитные платежи. Просто, как правило, банки не хотят э, тратить свое время на грамотных людей. Ну, то есть, просто зачем с вами общаться, зачем с вас что-то требовать, платить тем более зарплату людям, которые будут там, вам звонить, там чем-то заниматься, писать вам какие-то тоже бумажки, какие-то страшилки. Им же нужно платить зарплату, а банк очень бережно относится к своим деньгам. И, как правило, банки всегда теребят только тех людей, которые бездействуют, которые себя не защищают. То есть, как я выражаюсь, без лоха жизнь плоха. Как действовать, чтобы обнулить кредит? На сайте, на нашем есть примеры нашего правоведа. Сначала он был клиентом, потом стал правоведом Сергея Юдина. Он написал заявление во все инстанции, по нашей схеме, уже больше двух лет, его не беспокоят ни банки, ни коллекторы. Все отзывы всех людей, кто проявил желание рассказать о своих результатах, они опубликованы у нас на сайте, и есть ссылки на их контакт, на их социальные сети, на их каналы YouTube. То есть вы со всеми людьми можете вживую связаться и пообщаться. Либо, опять же говорю, контакты будут под этим видео вы можете обратиться к человеку и этот человек вас свяжет с Сергеем Юдиным, скинет его, его, его контакты вам. А, суд... Это досудебная переписка, то есть еще до суда, то есть можно решить вопрос, если начать все вовремя, если не запускать ситуацию. Следующее, судебное, э, если вы допустили уже, только сейчас узнали о правовед себе, информацию об этой всей правде, и у вас уже происходят судебные разбирательства. либо вот-вот начнутся, то для вас, э, соответственно, тоже существует определенный алгоритм. Э, в первую очередь, что вам нужно сделать? Вам нужно установить личность судьи, то есть действительно ли этот человек судья. Вы когда-нибудь обращали на это внимание, вы спрашивали, у человека в черной мантии его документы. Может, это вообще какой-то фейк, может быть, это не судья. И, как правило, когда мы начали этим интересоваться, мы получили документальные доказательства того, что 80-90% случаев не зарегистрированы судебные вот эти здания, не организация под названием суд, неважно как он, там какого района, там какого города. То есть нету юридического лица, никто его не организовывал. Есть организованная преступная группа лиц, которая одета в форму судебных приставов, одета там в одежду секретаря, в мантию судьи, и они просто разводят там лохов, стригут барашков, шерсть с них в виде денег, я имею в виду. Золотое руно, так сказать. И как только вы начинаете задавать вопросы, делать запросы в инстанции, в налогу о том, что есть ли такая организация, как такой-то суд, э -э спрашивать у судьи полномочия, в законе о судьях и судебной этике прописано, кто может быть судьей. И все эти пункты должны быть предоставлены. Судья должен вам предоставить. А это то есть справка о гражданстве, справка о судимости. Копия трудовой книжки, документы об образовании, справка от нарколога и психиатра, доверенность от Верховного Суда на представление интересов в регионе. То есть это минимальный перечень, который должен предоставить суд, который вас пригласил на судебное заседание. Но, опять же, 80-90% случаев, когда эти документы просто не могут предоставлены, быть вообще. И что делает любой суд неправомочным, любое решение неправомочным. Дальше идет процесс самого судебного разбирательства. Это установление личности и полномочий представителя банка. То есть документы, заставляющие личность самого представителя, который пришел на суд от банка. Доверенность о том, что он может представлять банк. Соответственно, свежая выписка с налоговой, с реестра юридических лиц ЕГРУ, в которой написан действительный человек, который имеет право действовать без доверенности от банка. И вы это все сличаете. Помимо этого, обращайте внимание на документы, которые предоставлены в процесс, на основании которого возбуждено вот это гражданское производство. И э, обязательно э, обращайте внимание на то, чтобы вам предъявили «подлинники» документов, на которых на основании которых возбуждено это гражданское производство. И, как правило, этих документов все в копиях, там неизвестные люди там что-то копировали, что-то заверяли, что-то фотошопили, ну, что-то там корректировали, какие-то даты подгоняли. Ну, то есть все виртуально, с... фальшиво и так далее. Помимо этого, вы должны определиться... С тем, и установить личность того человека, который от имени банка заключал с вами кредитный договор, подпи ставил подпись. Как правило, в большинстве случаев невозможно даже установить личность человека. Просто стоит подпись, там, менеджер банка, просто подпись. Все, и неизвестно, какая у него должность, какая у него фамилия, имя, отчество. Тем более, существует ли у него доверенность от э, руководителя который указан в выписке «Игрюл на банк». То есть вот на это все обращайте внимание, делайте запросы, опять же, предоставляете доказательства в процесс и разваливаете дело на, еще только на самых первых двух заседаниях. Дальше. Если уже вынесено судебное решение, то есть вы вот пропустили предыдущее все, только сейчас узнали о том, что вот вынесено решение, то проверяем само решение. И вверх по цепочке проматываем сегодняшний вебинар, вот эти все пункты и разматываем этот клубок. И первое, с чего начинаем. Вы берете документ, решение, смотрите на него и читаете. Обращаем внимание, что в документе, согласно требованиям к печатям и штампам по ГОСТу, гербовая печать должна быть круглая и определенного размера, от 40 до 50 мм, а также содержать ОГРН и ННН. В случае, если не соблюдены данные параметры, пишем заявление во всей инстанции о получении фальшивого документа для проведения проверки, что приводит ко вновь открывшемуся обстоятельству для пересмотра судебного разбирательства. Так же само устанавливаем личность того, кто выносил этот документ. Существует ли данная организация, которая вам прислала этот документ и вынесла, то есть суд, пристава, там неважно. То есть устанавливаются обязательно полномочия и пределы их действия, этих полномочий, и территория действия этих полномочий. И вы найдете, то, на, вы столкнетесь с тем фактом, что опять же в 90% случаев эти все нормы законодательства не выдержаны, и документ является фальшивым по своему наполнению. Что приводит к тому, что как бы, ну, данный документ можно просто там, аннулировать и все. Следующее. Ну, вот пример нашего клиента-партнера, правоведа Сергея Донских из Краснодарского края. Он избежал судебное разбирательство благодаря тому, что и, представители истца не имели полномочий подавать исковое заявление. Ну здесь вот э, указан скрин, видео эти все тоже есть, э, есть у нас на сайте, есть на сайтах судов. Там э, был автокредит, и представители банка не смогли подтвердить свои полномочия. И то, что, ну, насколько мне известно, так вот вкратце, просто уже времени прошло, это было, по-моему, в прошлом году, а, то есть то, что в памяти всплывает, я вам сейчас говорю, где-то могут быть какие-то поправки. Но есть главный факт, что представители не имели полномочий подавать исковое заявление. Следующий шаг — это взаимодействие с судебными приставами, то есть... Если вы пропустили все предыдущее, переписку с банком, в судению поучаствовали, и узнаете, что все у вас уже все у приставов, все происходит то же самое. Есть закон о судебных приставах, там, о их судебной этике, о их присяге и так далее. Все это читаете, изучаете законодательство, и у них написано, кто может быть. Судебным приставом, как может быть организована организация, судебные приставы и так далее и тому подобное. Все это прописано в наших э, формах документов. То есть я сейчас просто вам на слух говорю: направление мысли, там как мыслить. Ну, все с законами, статьями, кодексами, все это регламентируется, оперируется и так далее. А, первое, что вы выясняете, соответственно, личность. Снявший деньги по долгу с вашего счета. Кто снял, почему снял, имел ли на это полномочия? Запрашивайте выписку ЕГРУ налоговой на эту организацию. Выясняете обстоятельства, имел ли этот пристав по закону о судебных приставах делать, ну, совершать эти действия? Имел ли он право снимать деньги, если у него, есть у него подтверждающие правовые документы на это? Заявление старшего пристава о приостановлении исполнительного производства пишите, чтобы они предзаморозили его до выяснения вот этих всех обстоятельств на основании подозрения незаконности судебного решения. И дальше у нас идет Илья Ушаков, по-моему, Перм город Перм избежал изъятия денег имущества судебными приставами. Раз, два, три, четыре исполнительных производства он закрыл, по-моему, одним или двумя написанными документами. То есть все исполнительные производства были закрыты. Опять же, как бы, отзывы этих людей, э, комментарии где-то, они участвуют у нас в чатах. Все люди, про которых я говорю, просто я назвал сегодня там трех, да, человек, четырех, может быть, человек. На самом деле их, ну, очень много, и э, просто не все публичный не все, все большинство скромны там и где-то не афишируют то что они делают у кого-то какие-то внутренние страхи там что сглазят если там он про себя расскажет, что у него получилось то есть и до него доберутся какие-нибудь там люди в черном да и все перековерку ему всю жизнь то есть но ну, у всех разное отношение к обстоятельствам. Не все такие, как я, которые публично, открыто, прозрачно ведут деятельность, живут, да и рассказывают о всем, и показывают свое лицо и ходят на встречи, не боятся ничего в принципе. Потому что я не боюсь ничего в принципе, потому что за мной правда. Я честный, порядочный человек. Говорю только конкретные факты из своего жизненного опыта, аргументирую все документами. То есть. Опять же, познакомиться, узнать про этого человека вы можете в интернете, почитать страницы ВКонтакте, в Одноклассниках, в отзывах у нас на сайте, у нас в чатах. Либо, если вы не найдете Илью вот этими всеми способами, то можете обратиться под, по контактам под этим видеороликом. И вам скинут э, даже номер телефона Ильи, и скайп, и страницу ВКонтакте, одноклассников. И он расскажет вам свою историю. И на его канале YouTube он это все уже публиковал. Дальше. Как мы пом можем помочь в вашей ситуации? Вы можете применять нашу схему сами. Для этого мы пришлем пакет документов, который которые вам понадобятся, понадобятся для избавления от кредита. Мы можем сделать все за... Второй вариант, то есть первый вариант, это когда вы делаете все сами, используя наши инструкции, нашу азбуку, наше знание, то есть уже прочитав там все документы и поняв алгоритм, что нужно делать. Но существуют случаи, когда у человеку некогда, у него основная работа, бизнес и так далее. Тогда мы можем сделать это за вас, и вам не придется самостоятельно бороться с этой грабительской и мошеннической системой. Вы выписываете доверенность, составляется договор, оказание правовой помощи, оценивается это все в каком-то эквиваленте, все условия всегда индивидуальные, нет каких-то строгих норм, там грабительских каких-то платежей и так далее. То есть все в, в, в рамках разумного. Вы, вернее, мы подбираем вам, или вы сами там в наших чатах находите себе человека, который соглашается за, на ваших условиях вас защищать. То есть составляется доверенность, договор о оказании правовой помощи, подписываются акты выполненных работ ежемесячно о том, что работа выполнена в полном объеме что оплата произведена от данных услуг, и э, выписываются расписки о том, что были реально получены деньги за такой-то объем работы. Для чего это все требуется? Для того, чтобы все эти ваши расходы в двойном, в тройном размере возместили должностные лица, которые будут участвовать в процессе. То есть либо это судебные приставы, либо это судьи. Либо это сотрудники банков, либо собственники банков. Там, ну, смотря кто, какие нарушения законодательства в отношении вас ну, то есть совершил. И вы вот эти все расходы, ваши правовые, накладываете на этих людей. И с их зарплаты быстренько высчитывают. Они же работают, денежки зарабатывают. Работают на государственной, как они думают, службе. Ну, то есть только через наказание деньгами можно научить человека с, соблюдать закон. Именно из-за того, что мало кто это делает, сейчас такая расхлябанная система и ситуация. Далее. Так, давайте мы маленечко прервемся. Я посмотрю, что все, трансляция у нас идет, не прервалась, это а бывает там вылетает. Далее. Как мы избавляем вас от кредита? Когда вы вот выбрали, сами вы решаете вопрос или за вас это делает человек, от этого зависит вот этот весь перечень обстоятельств, которые я сейчас просто зачитаю. Глубокий анализ вашего кредита проводится, выявляются мошеннические схемы банков, разрабатывается пошаговый план решения задачи, составление законных претензий и заявлений к банку. Предоставление полного пакета для документов для банков или судов, или судебных приставов. Профессионально, профессионально консультирование на каждом этапе. Вот по поводу консультирования. Кон, многие люди просто не допонимают, да, которые уже вступили в сообщество «Правовед Сибирь» э, и пишут мне в личку. То есть мне в личку каждый день пишут куча людей, вопросы, но... Я уже занимаюсь совсем другим э, уровнем управления, да, в этой организованной большой международной структуре, что мне уже на индивидуальную работу просто физически нет времени. Я бы с удовольствием каждому помог лично. Но в сутках 24 часа, это примерно по-моему, 40 минут, и в день обращаются сотни людей, сотни людей. Через разные источники, вайбер, ватсап, Telegram, вконтакте, одноклассники, там, через Skype. Если я даже на каждого человека буду тратить одну минуту в день, не есть, не спать, не вообще просто жить за компьютером, то мне, я смогу уделить внимание только 1440 людям, если буду одну минуту на каждого уделять. Ну, соответственно, я не могу ну, физически просто, при всем желании и уважении ко всем вам, работать индивидуально. Потому что мне сейчас нужно организовывать коллективную работу. То есть проведение вебинаров, семинаров, на местах, работа с, с целыми скайп-чатами. То есть я перешел уже давно на, на, тот, э, как бы на ту ступеньку э, в эволюции в сообществе «Правед Сибирь», что... Индивидуальной работой я не занимаюсь, поэтому не обращайтесь ко мне за индивидуальной работой. То есть ведется коллективная работа. Есть скайп-чаты по сопровождению по, на каждому, по каждому региону. Есть чаты по пенсиям, есть чаты по ЖКХ, есть еще чаты по ГАИ, есть чаты по уголовным делам и так далее, и тому подобное. И вот там происходит обсуждение всех вопросов. Если вы хотите индивидуальную консультацию, Пожалуйста, вы просто оставляете заявку на нашем сайте на консультацию. И с вами свяжется, сотруд, связывается один из 20 сотрудников колл-центра. И вы там, ну, он отвечает на все ваши вопросы индивидуально, вам сам звонит, сам тратит деньги на связь. То есть все происходит безвозмездно. Но количество заявок такое большое, что бывает, человек просто физически устает, и может на какую-то заявку не отреагировать. Поэтому я обращаю на это внимание, что если вам в течение суток не перезвонили, оставьте повторную заявку. Потому что кто-то где-то просто механически от усталости пропустил ваш номер телефона, вашу заявочку. Ну просто мимо глаз она прошла. Ну то есть вот это. Дальше мы смотрим. Добавляем закрытые скайп-чаты с людьми, избавившимися от кредитов, либо находящимися на пути. То есть все скайп-чаты, они закрытый характер имеют. То есть те, кто проплатил, купил пакет документов, они э, либо то есть пакет документов по банку, либо по суду, либо по судебным приставам. Либо полный пакет документов, кто умеет экономить свои деньги и хочет э, владеть большим объемом знаний. Тот покупает полный пакет документов. И, соответственно, его добавляют в закрытые скайп-чаты, где происходит индивидуальная вот эта работа со всеми людьми, э, вступившими в сообщество. Э, далее, э, показываем правду о мошенничестве банков. То есть это на индивидуальных консультациях, в чатах так же самое, и в документах это все. Показываются. следующий слайд у нас что входит в пакет консультации образцы заявлений в суд вам нуж нужно будет только вписать свои данные пошаговые инструкции по решению кредитных проблем вы точно будете знать что зачем делать когда и куда отправлять какие бумаги видео уроки в судебном делопроизводстве важны точность исследования инструкциям. В видео вы получите самые скрупулезные инструкции, которые нужно будет просто повторить. Индивидуальные консультации по вашей ситуации. Если, если ваше дело выходит за рамки стандартов, наши правоведы найдут способ разрешить его в вашу пользу. Советы. Как вести себя с судебными органами. Вы не останетесь один на один с правовой системой. Мы все время будем рядом. Для вас действует акционная цена пакета, консультаций До 13 октября до 23 часов 59 минут по Москве. То есть ровно с сегодняшнего времени, там, порядка трех суток. Сегодняшнее уникальное предложение для тех, кто посмотрит сегодняшний вебинар, от начала до конца разберется с этим всем вопросом, задаст вопросы человеку, контакты которого указаны под этим видео, получит в ответ все доказательства, все справки, ходатайства, заявления, запросы. То есть все доказательства моих слов этого вебинара, там порядка 54 ну, примерно документов в страницах я вам сейчас не скажу, там ну, сотни страниц точно, доказательств реальных, реальных организаций, реальные решения, э, реальные справки, там, повторюсь, в которых написана вся вот эта правда, то есть то, что я вам сегодня объяснил. То есть как весь обман происходит, весь полная доказательная база. Вы получите по запросу, обратившись к человеку по контактам, указанным под этим видео. И так же само через этого человека, либо через официальный сайт «Правовед Сибирь» вы можете до 13 октября до 00 по Москве получить пакеты документов со скидкой по сегодняшней акции. И сколько же стоят данные документы? Переписка с банками. А, на, на сегодняшний день она стоит 18 тысяч, но для посмотревших людей вебинар и принявших решение в течение трех суток, а, с 10 по 13 октября, вы можете приобрести данные документы за 12 499 рублей. А, это переписка с банками. Если у вас еще, ну для кого это? Если у вас кредит, вы его выплачиваете, но больше не хотите. А, пакет может решить кредитные вопросы еще до суда. Вы избавитесь от угроз банка или коллекторов. Но, опять же, я вам скажу, что не факт, что у вас все быстро, и хорошо сработает так, как сработала у других людей а, переписка с банками. Почему? Потому что, возможно, вы еще не профессионал в области права. И вы где-то допустите какие-то нарушения, какие-то сроки пропустите. И... Велика вероятность, что э, вам придется решать свой вопрос в суде. Поэтому ну как бы те люди, которые уже хотя бы в какой-то мере знают, что такое право, как с ним работать, кодексы читали, законы знают, Конституцию, то такие люди уже могут с перепиской с банком ну, на этом уровне уже закрыть свой процесс. Это как было с Сергеем Юдиным. Он работал в правоохранительных структурах, Uh, и уже был знаком с правом, и он не дошел даже до суда, еще на переписке с банками. Все банки отказались uh, с ним вообще uh, вступать в какое-либо взаимодействие, просто забыли про него и закрыли ему все кредиты. Потому что банк в одностороннем порядке может простить вам все суммы задолженности. Это написано во всех кредитных договорах. Далее пакет судебный, если у вас уже все доведено до суда, либо уже идет суд, неважно там, даже если уже судебное решение вынесено и вам нужна апелляция, кассацию делать, вам нужен пакет судебный. А вообще на сайте они у нас стоят 18 тысяч рублей. Всем тем, кто пришел на вебинар, те, кто посмотрел и в период с 10 по 13 октября заказал пакет документов судебный, он стоит 12 499 рублей. Если вы уже судитесь по поводу вашего кредита с банком, пакет поможет выиграть суд, банк, обяж, банк обе, обяжут обнулить ваш кредит, вернуть все уплаченные деньги и выплатить компенсации. Для тех, кто уже прошел суды, утверждено, вынесен исполнительный лист и процесс находится у судебных приставов, для вас пакет по судебным приставам. Он на сайте у нас стоит 18 тысяч рублей. Сейчас тем, кто посмотрел вебинар, можно купить за 12 499 рублей в течение вот трех суток. Если суд уже принял решение, не в вашу пользу и требует оплаты. Пакет поможет отменить принятые против вас решения и добиться пересмотра дела. Вам не придется расставаться с имуществом и платить штрафы. И для тех людей, которые стремятся к знаниям, для тех людей, которые хотят зарабатывать на этих знаниях, помогать другим людям, получать вознаграждение, э, хочет разобраться целиком и полностью, быть профессионалом в области права и э, ну, просто жить спокойно и комфортно вообще ну, по любым вопросам правовым в жизни, не только банки, но и там, семейное право, трудовое право, э, гражданские какие-то уголовные процессы. Для тех людей, ну, то есть неизбежно нужно приобретать э, пакет полный. Э, он на сайте у нас стоит 38 тысяч рублей. Соответственно, для тех, кто посмотрел вебинар и э, в течение трех дней будет делать проплату, то вам достаточно перевести 24 999 рублей, и вы получите весь перечень э, документов. И все, что было сегодня сказано в вебинаре, то есть там консультации, разбор полетов, там индивидуальное э, э, рассмотрение вашего дела, консультации в любых объемах, там. то есть человек, э, я проще выражусь, как бы еще вернее проще, дело в том, что вот эти цифры, как бы они, ну так сказать, условны для того, чтобы э, человек, прошел такой фильтр фильтр на халяву, то есть чтобы он не отвлекал вним-ну халяв, чтобы отфильтровать халявщиков, те люди, которые просто ничего не хотят делать, привыкли жить на халяву, ехать на трамвайные подножки, да, там без билета и так далее. И все вот эти цифры это в первую очередь чтобы поставить фильтр э, от, э, от людей, которые будут в пустой отнимать наше жизненное время. И мы, будем, пом мы помогаем только тем, кто готов действовать, только тем, кто именно заплатил один раз вход в сообщество, внес вклад, то есть внес, построил какой-то кирпичик, вложил в развитие сообщества. Потому что в э, определенных расходов... Э, э, Требует вот автоматизация процессов, развитие в будущем сообщества «Правовед Сибирь», приведение в автоматический процесс. То есть ведется работа, там, набирается группа программистов, которые занимается разработкой автоматизированного заполнения документов, в котором вы только вводите данные по всему документу, весь пакет документов заполняется сам автоматически все это требует огромных зарплат. Сотни тысяч сто... в месяц зарплата у технического специалиста-программиста. И чтобы эту работу оплачивать на протяжении, там этот процесс э, создания он занимает годы, э, ну, много десятки месяцев, там, годы, и это все нужно оплачивать. Поэтому оплачивая все эти суммы, вы просто оплачиваете будущее сообщества Сибирь, участником которого вы становитесь. То есть вы не просто выкидываете деньги мне, еще каким-то правоведам, там, сотрудникам колл-центра, тем людям, которые занимаются социальными сетями, ведением групп в социальных сетях, сопровождением сайта, написанием вот таких презентаций, которые раздаются потом людям безвозмездно, то есть те люди, которые ходят в суды, там, защищают интересы коллективов. То есть все люди, ну, как в той или иной мере, кушают, едят, имеют детей, которых нужно кормить, одевать и так далее, жены, которые находятся в декретных отпусках. И все это требует расходов, потому что пока еще мы живем вот в этой системе денежных отношений но которую мы сами с вами сможем изменять в будущем и сейчас уже, если мы будем становиться профессионалами в области права, если мы будем от, уметь отстаивать свои интересы. И как только, вы, вот я расскажу вам свой опыт вкратце, да, как только я стал разбираться в правовых вопросах, я перестал платить дань. Вообще вот просто я никому ничего не плачу. Никакие налоги, никакие поборы по э, бизнесу, э, никакие там, ну, не знаю, пени, штрафы, там, санкции и так далее. Потому что я могу доказать простой факт, что те, кто у меня, с меня требует э, какие-либо деньги, это просто жулики, вымогатели, переодетые в должностных лиц, э, виртуальных, э, носящие погоны какие-либо какие-то нашивки и так далее и тому подобное. И я искренне желаю, чтобы каждый из вас стал таким же, как и я, свободным э, от этих всех оков, от этих поборов человеком. И приглашаю каждого из вас в наше сообщество, быть его участником. Представители нашего сообщества «Правовед Сибирь» есть в принципе вообще практически в каждом городочке, в каждой деревеньке, в поселке и даже в других странах. И вы не одни. И те люди, которые еще думают, что вот вы там живете в каком-то городе и вы один, да вы ошибаетесь. Как только вы э, приобретете какой-то из пакетов документов, автоматически вы становитесь участником сообщества и вас добавят в скайп чат вашего региона, в котором вы будете видеть также Тех же людей там скажете, я там с города Томска, кто с Томска? И там десятки людей скажут, я оттуда, я оттуда, я в Каргаске живу, я там еще где-то там в каком-то городе, там поселке Зональный там, или в Богашово, там и так далее и тому подобное. То есть везде уже есть люди, которые с такими же взглядами. И вы вместе объединяться можете, ходить в суды, э отстаивать вместе интересы. Потому что как бы вместе, э, не есть как у нас выражение, э, скопом и батьку э, бить проще. ну такое вот смешное выражение. Так, и ваши вопросы. Теперь э, мы уделим немного внимания, так как мы уже час ведем вебинар. Э, у нас в Красноярске уже первый час ночи. и Залевский Денис, который следит за чатом вопросов, которые, может быть, заданы были в начале да, встречи вебинара, и они были в процессе вебинара, ответы получены на ваши вопросы. Мы на них не будем повторяться. Денис назовет там, 2, 3, 5 вопросов самых горячих, которые не были озвучены на семинары, либо у кого-то какое-то недопонимание, как с нами взаимодействовать. Я готов сейчас вот выслушать вопросы, которые он прочитает в чате, и ответить на них. Ну, делим на это ну, там, 25 минут, и будем завершать встречу. Так, ну, на данный момент вопросов в чате не наблюдается. Спрашивают только, вот, можно ли будет потом тело ролика увидеть. Но ну, это естественно будет. По этой же ссылке будет доступно. Данное видео. Да -да -да. Вообще То есть, по той ссылке, по которой вы смотрите, оно на, по этой ссылке на YouTube. Да. Вообще, у нас планировалась трансляция на нашей странице на сайте правовед Сибирь. По техническим проблемам у нас получилась такая вот неприятность, mm -hmm. что у нас просто да. Что просто идет. У нас трансляция в Ютубе. И как бы все подго подготовки у нас пошли на смарку, которые были до этого сделаны. Поэтому прошу всех максимально распространять данное видео. Если у вас есть канал на YouTube, заливайте обязательно туда это видео, делитесь в соцсетях, рассказывайте как можно большему количеству людей, что у них имеется такая возможность пока... И со скидкой документы. Вот. Так, Надежда пишет: Ребят, я уже подписывала с одной фирмой договор, отослала очередные документы и в самый момент ты они кидают не только меня. Год вот было, все нормально. Вот так сижу. Ну, непонятно, о чем вопрос. Ну, человек просто эмоции свои выкладывает, что как бы думает, что может мы очередная такая же фирма. Ну, объясняю как популярно, что мы не являемся фирмой, мы не являемся организацией, мы являемся сообществом людей, которые объединились для отстаивания своих интересов. То есть хотите — участвуйте вместе с нами, отстаивайте свои интересы. Хотите — делайте это в одиночку. То есть проблем нет. Мы всего лишь даем инструменты, даем знания, даем опыт свой, вам передаем. То есть, ну как вот вы в университет там приходите, учитесь, да, и от учителей получаете определенные знания. Вот в подообществе «Правовед Сибирь» то же самое. А те, которые там занимаются кидаловым обманом, ну, я их называю авантюристами. Юристы, юлисты, авантюристы, там подобие этих всех э, людей, должностей и так далее. Они заключают вроде с вами договор. Вот вы сейчас выразили сами, что они заключили со мной договор, я заплатила деньги и все, и меня кинули. Так вот, договор, что такое договор? Договор это когда две стороны изначально хотят друг друга кинуть обмануть но в тех местах где они друг друга хотят обмануть они эти слабые места прописывают в договоре то есть вообще в принципе то есть договора заключают мошенники друг с другом то есть два вора или там два ну, лживых человека заключают между собой договор чтобы друг друга обезопасить в случае чего там получить компенсацию Честные люди, они просто за свое слово отвечают, за свой разговор, и все. Вот мы не заключаем никакие договора, у нас нету никаких э, внутренних инструкций, там, нету никаких должностей, указов о приеме на работу и так далее. То есть в сообществе правовед Сибирь» — это просто площадка людей, объединившихся по интересам, клуб по интересам, который сам каждый посещает тогда, когда хочет. Делает то, что он хочет сейчас делать, то, на то, что у него есть желание и время. Никто никого здесь не, не заставляет ничего делать, никто никому не приказывает. Нету царей, нету министров. Все люди равном, равноправны здесь, в сообществе «Править себе. Всех мы слышим, коллективно разбираем какие-то вопросы, модернизацию, э, разбираем... Алгоритмы различные поведения в той или иной ситуации трансформируемся, перестраиваемся на новый лад под текущие, там какие-то законы, изменения там, погоды, природы и так далее политической или финансовой атмосферы в стране. Но переубеждать я никого никогда не переубеждаю. Для меня вообще в принципе без разницы. Будете вы с нами участвовать, не будете? Это ваше личное дело. Платить, участвовать, не участвовать, выбираете сами. Тут вот как раз как бы следующий вопрос. Аделаида кузьминишна пишет: я вот не халявщица. Но уже некоторое время не могу себе даже еду позволить нормальную, не то, что пакет документов, а банки терроризируют. Или как-то под расписку, или в счет того, что потом можно будет судить банка деньги, я туда заплатила. Нерешаемых вопросов не бывает. У нас есть партнерская программа, на сайте она полностью описана, есть подробный видеоролик как происходит выплата вознаграждений. Партнерская программа у нас честная, 50 на 50. То есть вы просто занимаетесь распространением через социальные сети, через проведение, там, кто хочет, вебинаров, кто хочет семинаров, кто просто распространяет а, свои партнерские ссылки. То есть вы регистрируетесь на сайте, регистрация безоплатная, становитесь партнером, у вас личный кабинет а, правоведа. И там ссылки на покупки документов. На каждый пакет документов своя ссылка. Вы эти ссылки раздаете друзьям, знакомым, в социальных сетях, незнакомым людям. То есть неважно, кому, но ну, вы раздаете ссылки на информацию, видеоролики, на, перезаливаете на свой канал, под видео ставите свои данные, почту, скайп, чтобы с вами могли связаться лично с вами по вот этому даже видеоролику, который сейчас записывается. Вы его тоже можете перезаливать, нет никаких ограничений ни на одно видео правоведа. То есть все, что на сайте находится, вы тоже можете перезаливать на свой канал YouTube и распространять. Соответственно, люди, которые будут смотреть эти ролики, они будут переходить под видео в описании, смотреть ваши контакты, будут с вами лично связываться, либо переходить по вашим ссылкам реферальным и приобретать документы. И вы можете получать 50%. Uh, ну, там от 25 до 50 процентов реферальное вознаграждение, и этим как раз реферальным вознаграждением вы можете выкупить пакет документов. То есть инструмент, работающий, ну, больше 50% процентов людей точно заходят, заходили и заходят в правовед по этому принципу. Потому что мы все, мы эту партнерку покупали там за сотни тысяч рублей, чтобы она работала и функционировала, наполняли ее, э, и делали это в складчину, то есть с денег, которые вот были оплачены за пакеты документов, и делали это именно для людей, у которых нету средств, как вот, например, в данном случае вот у женщины, которая сейчас задала вопрос. То есть есть все инструменты, если вы даже чего-то недопонимаете сейчас, и у вас в чем-то проблема там зарегистрироваться, э, перезалить видеоролики, там, как распространить это все по социальным сетям. Есть видеоуроки, э, проводятся они и мной, и другими правоведами. Но если вы даже не можете найти эти видеоуроки, у вас проблемы там с пользованием компьютеров, вы тоже можете этому всему научиться, э, научат вас тоже правоведы. Э, и Колл-центр просто оставляете в колл-центр заявку на консультацию и все эти вопросы задаете и получаете ответы либо обращаетесь к людям контакты которых под видеороликами с нашего канала с нашего сайта также владимир рогалев спрашивает возможно ли привлечь фирму обещавшую помочь в избавлении от кредитов, взявшие немалую сумму денег и кинувшие клиента. Конечно, возможно. Нет ничего. Вообще, вы должны понимать, что нет ничего невозможного. Если вы сегодня не видите выхода, это всего лишь отсутствует у вас достаточный объем тех или иных знаний. Ну, приведу пример. Не из области права. Ну, в области права те же самые механизмы, законы работают. А, с простого, да, допустим, захотел, я вот просто думаю, выстругаю я себе табуретку, чтобы гостей приглашать. Две, три там. Ну и, допустим, нет у меня инструмента, и я не знаю, как это делать. Я беру книжки по слесарному делу, захожу в интернет, загугливаю в Ютубе, в Яндексе, в Гугле, как выстругать стул, что для этого нужно, какие инструменты. Все, знакомлюсь с этой информацией, обучаюсь, получаю знания, получаю видео уроки. Все, трачу на это какое-то время. Приобретаю инструменты, материал и делаю эту табуретку. И так во всем, что бы вы не захотели, вы все можете сделать сами. Также с законодательством, также с защитой о себя от различного беспредела и также с этой организацией, как с нее получить деньги. Как только вы наполнитесь в достаточной мере знаниями в той или иной области, вы сразу же сможете, у вас придет понимание, как решить вашу ситуацию. Любую... Согласен с тобой полностью могу как бы маленечко да вот рассказать что я на своем примере это все прошел потому что у меня абсолютно не было никакого юридического образования никакого понимания в этой области то есть ну никогда прежде там я не, не сталкивался вот <coughs> правовыми вопросами до образования правительства сибирь когда именно Началось, началось вот это движение, да, когда вот начали мы развиваться как сообщество. А, как бы у меня то есть просто, как сказать, то есть а, общаться да, вот на эти темы, то есть узнавать информацию, самообразовываться в этом. Но это тоже, как бы я не мог четко сфокусироваться да, на, на чем-то конкретном, потому что ну, не было цели. Когда вот на меня подал банк в, в суд то есть отбиться от этого банка да, от судебного решения ну и как бы когда есть четкая цель когда идешь к ней уже в, ну, в принципе приходишь к результату ну что я на себе и почувствовал оказалось что делаешь какие-то действия которые не приносят результата даже сам вот когда пишешь документ который да как бы все все его заполняли кто использовал переписку с банками первое заявление блин да сработает ли он или не, не сработает там и так далее а потом э, смотришь да что получаешь результат которого даже не ожидал то есть он превосходит твои ожидания вдохновляешься пишешь дальше то есть ну, и происходит потом э, вот этот, э, весь опыт накопленный да тобой различных заявлений там претензии исков там ну неважно ну, да, как называются документы просто весь процесс когда ты проходишь ты видишь уже потом ну, скажем так с высокой точки да на которую ты забрался весь свой путь что все вот эти действия которые оказались вы как бы, изначально какими-то ну, ничтожными там никчемными э, не непри... ну, которые... в которые мало верится там что они все вели как бы именно вот к, к этой точке, они все были верны. То есть даже если вы как-то где-то там пошли ну, не, по, не прямой дорогой, да, чуть более длинной, но ну, тем не менее вы там обходили, значит, какой-то, то есть получали свой опыт, обходили какое-то препятствие там, и так далее. То есть все, что кажется сначала каким-то там, ну не знаю, Невероятным. Неприступным. Да, неприступным, невероятным. По итогу, оказывается, простым. ничего сложного, в принципе -то. Да, очень простым. Посмотрим, есть ли еще у нас вопросы. Так, ну это Аделаида пишет «Благодарю за ответ. Ясно, но времени реферальную...» программу осуществлять уже нет всех благ ребята ролик конечно раздам хоть кому-нибудь помогу а до обращайтесь по контактам с вами лично пообщаемся да не надо э, да, не надо как раз вот вот так вот э, пессимистично относиться ко всему то есть человек опять же не увидел сути то есть я же сказал что обращайтесь по контактам, под видео, обращайтесь на сайт за консультацией. И любые вопросы и решения можно будет решить, ну то есть принять какое-то решение и помочь друг другу. То есть все индивидуально на самом деле, все ситуации разные, и они все решаемы. Но опять же, человек этого не услышал, а услышал только то, что нужно именно только через реферальную программу. Нет, опять же говорю, мы высказываем сегодня на вебинаре различные вариации, разные варианты решения ваших задач. Не надо зацикливаться на, на чем то одном. Начните перебирать, начните делать, распространять реферальную ссылку. Запишитесь на консультацию. Возможно, вы как раз будете разговаривать с тем правоведом, для которой вашу ситуацию решит в одно заявление. И он просто вам ее скинет в качестве просто жеста доброй воли. Вы отнесете, и ваша ситуация решится без всяких денег. То есть каждая ситуация индивидуальная уникальна. И люди все приветливые, все сделают ну, то есть, так, как положено. Все добрые, отзывчивые люди в сообществе проводят себе. Не всегда все строится на деньгах, опять же. Прошу обратить на это внимание. Ну, просто не каждый это может понять, тем более люди с сознанием материальным, а не духовным, так сказать. То есть вот человек, женщина, вот это, ну, она, я просто вижу и чувствую это то, что ну прям... Строго заточенная, прям подматериальная. Вот последнее унесу в банк, но сама голодом буду жить. Да перестаньте вы просто платить. Вы начнете есть нормальную еду, как только у вас появится осознание того, что вы ничего никому не должны. Объясняю в трех словах. Ну, в кавычках, конечно. В трех словах. Вот я живу на территории Красноярского края. Я коренной житель, как и те, кто родились на территории Красноярского края. Все, что у меня под ногами, в воздухе, над головой, все это есть наше совместно нажитое имущество. Все запасы, воздух, вода, тепло, растения, всех людей, проживающих коренных на этой территории. Потому что... Я за этим ухаживаю, облагораживаю, слежу за порядком, выношу мусор там, и так далее, и тому подобное, ухаживаю за растениями. Я являюсь равноценным, равноправным на этой территории. А приходят какие-то неизвестные, названные в погонах люди, не проживающие даже здесь. Как правило, обратите внимание. Губернаторы, министры, мэры, пэры, депутаты, какое количество этих людей родились там, где они рулят ситуации? Опять же, рулят в кавычках, потому что вы позволяете, коренные жители, вы позволяете просто вас держать за рабов. И вот как только вы вот это осознание, осознаете и поймете, что вы уже богаты, что все, что вокруг вас есть, это вам должно. Доставаться безоплатно, а если нефть, газ, лес и другие прочие там на полях выращиваются, и все это продается, и пилится горсткой каких-то людей, бюджеты пилятся, которые вы там с зарплаты со своей всю жизнь носите 13% подоходной, в пенсионное отчисление происходит И это все пилится, и вы не защищаете себя, не защищаете свои активы. Ну, кому вопрос почему вы сейчас голодом находитесь? Ну, достаточно осознать просто, что вы ничего никому не должны. Никому не надо ничего платить. Ни за воду из-под крана, ни за электричество. А почему? Да потому что за это должны платить с бюджета. Уже давным-давно построены водопроводы. Вот строится дом, да, неважно, в СССР или сейчас, строится дом, прокладывается труба, рабочие ее копают, все прокладывают, доводят до вас, все это делают. Там построен водочистные сооружения, стоят столько-то денег. Уже за все, чтобы это сделать, было заплачено. Ну просто осознайте это. То есть все, что уже сделано, за это уже все заплачено. Нужно только подавать давлением воду в ваш дом. Сколько? Сейчас все же автоматизировано. Так только люди там присматривают несколько человек, там один в смену работает, просто присматривают за датчиками, чтобы там давление было нормальное, чтобы вода подавалась чистая, чтобы там э, как бы все работало вовремя, фильтра менялись и так далее. Сколько это требует расходов? Ну, дом там, 100 квартир, живут 300 человек. Да с каждого по одной копейке, для того, чтобы заплатить зарплату. Человеку, который вот это все мониторит, обслуживает, и все. Но не такие конские тысячи рублей, там по несколько тысяч люди платят. И вам объясняют, что... Вот это же там трубы, их же надо прокладывать там. Да все, их проложили. Все, они лежат, не, не, не требуют больше никаких затрат. Электричество ГЭС один раз построили, речка бежит, вода льется, турбины крутятся, все, она производит электричество. 6 копеек себестоимость одного киловатта. 6 копеек себестоимость за обслуживание ГЭС. Это еще в нормативах, в документах Советского Союза есть. А вы платите сколько? 5 рублей за киловатт, 2 рубля, 3 рубля за киловатт. Сколько это посчитаете? Тысяч, десятки тысяч процентов. И вам объясняют, вот, а да там провода, они там что-то там, за них надо платить, за каждый участок провода принадлежит какой-то фирме. Там столб вкопан в землю, там земля в аренде, там надо платить. За что? Что там происходит такого? За что платить? За то, что уже давным-давно оплачено тем строителям, которые это все возводили, уже давным-давно оплачено. И как только вы вот это посчитаете, разберетесь в том, что вас просто наглым образом обдирают, а если вы еще узнаете, что с бюджета, которую вы 13% подоходные отчисляете, вот это все оплачивается. То есть администрация имеет договор с жилищными различными обслуживающими организациями, и она им платит, как положено, по закону. Все это еще с советских времен происходит весь процесс. В Советском Союзе же не платили за эти вещи. А вам навязали Российскую Федерацию, виртуальную фирму коммерческую. Так с бюджета платят в эту фирму, и потом дуракам, так сказать, еще раз квитанции пробрасывают в почтовые ящики неизвестные фонды Ротшильдов, Рокфеллеров и других там мультиолигарх-френов. И вы даже не выясняете, кому, на какие реквизиты, что вы оплачиваете. Вы просто послушно идете заблудше в банк, и переводите по реквизитам, которые вам скинули в почтовый ящик, в которых нету, ни печати, ни должностного лица, который выписал, ни какой-то бухгалтер, какой кассир, какой контролер, кто выписал эту бумажку. Там вообще нету никаких регалий, просто расчетные данные. Да я могу напечатать эту э, квитанцию и раскидать по соседнему дому, и мне начнут перечислять до поры до времени, пока та контора которые раскидывают эти объявления, не вычислить, что им перестали приходить деньги. Из-за того, что у них выкупленные сотрудники полиции, на меня вас будет уголовное дело мошенничества. И мне придется отбиваться. Но я никогда не буду так поступать, мне не нужны никакие чужие деньги. Я сам могу заработать руками, головой деньги. Мои деньги — это моя голова, мои знания, мои руки, мои ноги. Это мои деньги. Ну, если кому-то интересно вот так именно выражаться. Ну, я еще хотел бы добавить именно вот к вышесказанному тобой, что многие люди, когда ходят, ну, то есть вот составляют документы, да, у них зарождаются такие вопросы, что не будет ли мне чего-нибудь да, за такие документы, потому что в этих документах описывается правда, и они для кого-то могут показаться какими-то, ну, там, жесткими, да, и так далее, прямыми. Ну, они такие есть. Важения такие используются. Но а, и люди, когда ходят, относят эти документы, они, а, ну, многие, да, я не говорю про всех, но вот многие, с кем я лично общался, выражали мне такие вот беспокойства. А, не будет ли мне чего за такое вот заявление, если я его унесу, а меня в тюрьму не не посадят там и так далее. То есть люди подсознательно, да, как-то боятся каких-то органов, там. ну, неважно, будь то налоговая, там или пенсионный, или МВД, или Роспотребнадзор, или прокуратура, или банк, ну, без разницы, да, то есть ну, присутствуют вот эти опасения, какие-то страхи, то есть человек заведомо ощущает себя как бы ниже, да, да, сказать по уровню, чем инстанция, в которую он идет. И он уже изначально, там, то есть ему сотрудник, если еще какой-нибудь такой в очках выйдет с умным видом, да, и там все серьезно так расскажет, принять ваше заявление, потому-то им, потому-то. Человек даже забывает о том, что у него в заявлении даже внизу написано то основание, по которому этот сотрудник обязан принять это заявление. А иначе он просто попадает под административный кодекс под уголовный. Вот, к тому ведут то есть, чтобы люди, кто именно вот э, ощущает в себе вот такое, перестраивались и побольше изучали информации, чтобы побеждать свой страх, потому что человек, он есть высшая прямая власть и ценность в стране, в государстве, на территории. А учреждение, оно и есть учреждения то есть там работают люди до да, которые именно обслуживают то население до да, обслуживают нас то есть всех остальных были созданы поэтому не нужно как бы менять местами подсознательно вот эти вещи совершенно верно ну и на этой хорошей ноте Благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на каналы, ставьте лайки, распространяйте информацию без ограничений всеми источниками связи. До новых встреч!